Едет, хотит гонцы собирать бабло. Мой сквад разнесет на этажи все дерьмо. Пусть ты тут слышь траблы, вкусов дорогого стоит. Ма не увидишь меня, если тут начнется споры, я удаляю спор. Сами сопускаем, и сидел, ты, ты, ты, ты. Тупо в этой э, будто герань, будто байкек. Новый герой на Сиропе живет. Точка по цене, год, фокет весь Нечем, не жалею, Тупов это Эйлайф, будто герань, будто байкек. Новый герой на сягпе живет. Точка по цене, год, фокет весь ворт. Лойс, если будет топ, лойс. Я бегу по грани, будто это мои мани Собираю кольца, будто это торшу-то соне Отпадает тоник, нападает суета Подрываю свой склад Ни о чем не жалею